Сегодня запись подкастов на платформе YouTube является одной из самых популярных ниш. Каждый день создаются десятки каналов, записываются сотни часов на различные темы. И на самом деле это неудивительно. Снимать подкасты достаточно легко, а сами ролики набирают сотни тысяч просмотров за счет актуальных и острых тем, которые вы поднимаете в своих видео. Для создания подобного контента даже не нужна камера. Достаточно наличия хорошего микрофона, звуковой карты и внятного голоса. В принципе все. Именно для этих целей, ну, для записи подкастов. Гвоздем сегодняшнего ролика выступит конденсаторный микрофон Behringer TM1. Распакуем, глянем, что в комплекте, ну и, конечно же, послушаем сей конденсаторник. На связи магазин Rock'n'Roll. Погнали! На момент записи этого ролика стоимость TM1 достаточно демократична. 9210 рублей. В эту сумму уже входят шок mount, поп-фильтр, тряпичный чехол, 6-метровый XLR-кабель и сам микрофон. Остается докупить для этого парня только стойку. Кстати, у нас на сайте их огромное множество. От небольших настольных до студийных пантографов. Ссылка на микрофоны стойки в описании к этому видео. Будем честны, внешний видом NT1 очень похож на всеми любимый Rode NT1A. Который, в свою очередь, сильно напоминает Neumann U87. Но все же именно Роуд T1 можно чаще всего встретить в использовании как у блогеров-стримеров, так и в работе на студии. TM1 от Behringer это прямое перерождение t TM1. Точнее, производство этого микрофона перешло в руки Behringer после слияния двух этих компаний. Оставили тот же дизайн, те же характеристики, изменился лишь шилдик. С теной на Behringer. Если кто знает более глубокую историю о слиянии двух этих компаний, то пишите в комментарии. Будет интересно почитать. Хочу отметить, что несмотря на свою невысокую стоимость, микрофон собран добротно. Нет ощущения, что в руках подделка с AliExpress. Ну, нет. Микрофон ощущается профессиональным. И дорогим. Шок Шокмаунт, это подвес паук, со своей задачей справляется на ура. Гасит все... Вибрации и случайные задевания стойки. Давайте это сразу здесь в моменте и проверим. Стучу по столу. Теперь постучу по самой стойке Пантограф. Ну а теперь давайте по самому пауку. Но, скорее всего, такие звонки удары он запишет. А вот именно глухие... Вряд ли. А вот комплектный кабель вообще не вызывает доверия. Разъемы хлипкие, хотя сам кабель мягкий, однако запах резины. Настолько стойкий, что я уже два дня его выветрить не могу. Поп-фильтр нужно тестировать на протяжении более длительного времени, но можно сказать, что на данный момент он не пропускает взрывные согласные по типу B и P. Конденсаторник TM1 позиционируется как универсальное решение, одинаково подходящее для записи вокала, речи и акустических музыкальных инструментов. Данный микрофон оснащен однодюймовым капсулом с позолоченной мембраной и бестрансформаторным предусилителем. TM1 обеспечивает открытое, ровное звучание с большой частотной характеристикой от 20 Гц до 20 кГц. Установленный предусилитель построен на компонентах высокого класса и отличается крайне низким уровнем собственных шумов. Для работы микрофона требуется фантомное питание плюс 48 вольт. Все это время я записывал свой голос в этом видео на TM1. Правда, с обработкой. Сейчас предлагаю выключить все улучшайзеры и послушать, как этот микрофон работает с чистым голосом, как он славливает шумы, которых в комнате достаточно, уж поверьте, достаточно. Ну и как он отражает стены и все в этом духе. Итак, этот тест микрофона Behringer TM1. Я располагаюсь от микрофона примерно на дистанции в 20 сантиметров. Сейчас я попробую отодвинуться на расстоянии около полуметра. Я отодвинулся на расстоянии около полуметра. Слушаем внимательно. Захватывает ли микрофон комнату и гудящий рядом компьютер. Я специально утрирую речь для того, чтобы эхо доносилось от стен. Надевайте наушники и слушайте. Сейчас я немного помолчу, и мы послушаем, как микрофон записывает компьютер. А теперь я приблизился максимально близко к мембране микрофона, дабы услышать. Схватывает он звук П, Б и другие взрывные звуки. Б, П, Б. Поп-фильтр использую родной. Далее я отклонюсь от капсуля, дабы услышать, как кардиоидная диаграмма справляется со своей задачей. Я разговариваю, разговариваю, наклоняюсь влево, наклоняюсь влево, наклоняюсь влево. Ухожу за микрофон, я за микрофоном. Возвращаюсь обратно, иду, иду, иду, иду, я перед микрофоном. Ухожу вправо, вправо, вправо, также за микрофон. Не влево далеко, не вправо далеко, а ровно за микрофон, начинаю говорить чуть громче, возвращаюсь к капсуле микрофона. Далее я стучу по столу, дабы услышать, как микрофон без обработки славливает вибрации. Дальше стучу по стойке. Тест окончен, переходим дальше к ролику. Что по итогу мы имеем? За вполне невысокую стоимость, а это 9210 рублей, мы получаем достойный конденсаторник, отличный шок-маунт и вполне рабочий поп-фильтр. А, чуть не забыл, еще и чехол, чтобы этот парень не пылился. Комплектный кабель. На первое время сойдет, но он точно под замену. На более хороший кабель. С записью TM1 справляется на отлично. К сожалению, вокалом я его протестировать не могу. По той простой причине, что петь я не умею. Но вот именно дикторскую начитку он передает достаточно хорошо. Очень даже хорошо. Так что могу заверить, что данным микрофоном я остался полностью доволен, даже успел записать несколько рассказов именно на него. Могу с легкостью рекомендовать данный микрофон как хорошее недорогое универсальное устройство для уверенного старта в мире звукозаписи. Ну а если вы ведете подкасты или стримы, то этот микрофон идеально впишется в кадр как дорогое солидное устройство. Ну а каким микрофоном пользуешься ты? Напиши об этом в комментарии. Очень интересно прочитать. Что думаешь о микрофоне TM1? Как тебе его звук, дизайн? Тоже об этом пиши, не стесняйся. Но и делись этим видео со своими друзьями, вдруг оно будет им полезно. Подписывайся на канал и будь в теме. Скоро увидимся. Пока.